Теперь все задачи, как только мы распределили э, вот на типы, да, то есть вот мы взяли их все скопом и выписали вот задачи лягушки, задачи слоны так называемые. И задачи слоны разбили на подзадачи. Все их, все эти задачи нужно разделять на регулярные и текущие, ну и проектные. Э, регулярные задачи или текущие, это которые повторяются из раза в раз. То есть это каждый день, неделю, месяц, квартал. Проектные задачи – это задачи, которые и э, определенные этапы какие-то проходят. Зачастую задачи слоны, они как раз по факту являются проектными. На работе мы очень много проектных задач делаем. Там, например, заключить договор, да, все стадии проходим, или там, совершить продажу клиенту. А вот в жизни этих проектных задач бывает много, они отчасти повторяются в чем-то, и сегодня мы как раз это и будем разбирать. Примеры регулярных или текущих задач – это оплатить ЖКХ, посчитать бюджет, сходить в спортивный зал, провести время с ребенком, встретиться с друзьями, сделать английский. То есть что-то такое, что нужно делать из как-то регулярно. А проектные задачи – приготовить еду на неделю. Я объясню, почему я это засунула в проектные задачи. Оно может дублироваться, эта функция – Пройти, обучение, пройти обследование у врача. Здесь, естественно, проектная задача, потому что врачей может быть несколько, и мы должны несколько шагов сделать. Сделать ремонт ванной и, конечно, спланировать отпуск, подготовить праздник. Как, как вообще вот схема всех задач выглядит, да, чтобы у нас с вами сложилась определенная картинка мира, и чтобы у нас не было ощущения, что какая-то каша в голове. Вот есть все задачи с копом, они на вас, на вас висят каким-то грузом. Вот вы знаете о том, что вы это должны тому-то, то-то делать, ну там себе что-то обещали, родителям, близким и так далее. А первое, что мы сделали, мы все эти задачи взяли и разделили на вот легкие, которые быстро делаются, но которые такие какие-то неприятненькие, и которые долго делаются. Вот те, которые долго, мы взяли их и разделили на подзадачи. Пускай они будут тоже такими легенькими лягушечками. И вот потом вот этот вот уже все выписанные задачи, весь этот всю эту систему, мы разделяем еще раз на регулярные и проектные.